всем привет продолжим создавать моды ну как продолжим времени у меня реально на это все нету потому что здесь нужно немало времени потому что документация не особо то документирована и можно догадываться какие функции что делают реально более того я столкнулся с тем что пару каких-то функций просто не работали ну был в логах я видел что ошибка и и короче вот такая вот ерунда поэтому поэтому как будет у меня получаться я ничего не обещаю конечно же эта тема интересная но создание вот такого рода да ну, не такого рода а создание модов для различных игр требует времени с развитием канала, конечно же, возможно, это время и появится, но нужно, чтобы канал развивался. И если вы будете в этом помогать, там, репостить, лайкать, там, еще что-нибудь, то, конечно же, в будущем, в перспективе, можно было бы посоздавать целый ряд для различных игр, вот небольших видео по моддингу. Ну, что я сегодня покажу, да, сейчас, сейчас вы увидите. Что я покажу. Не так уж и много. Но тем не менее это уже что-то. Которое приближается к действительно модам. Вот. Так. Сначала проверим включен ли мой мод. Включен. И и, и давайте продолжить нажмем. Так. Продолжить. Начать игру. Сейчас я включу режим этого призрака или как он называется короче смотрите я сделал по клавише alt m О, у меня появляется вот такое окошечко это окошечко проверяет в радиусе 30 ну 30 я так понимаю вот этих клеток что ли сколько зомби в данном случае зомби 0 то есть, конечно же, было бы круто сделать такой мод, где мы бы открывали карту, и рисовалось бы такой, такой кружочек, как радар, да, и показывалось бы даже расположение. Я не знаю, насколько это реально, такое сделать, потому что здесь карта состоит... Ну, я так понял, сама карта состоит из очень большого количества файлов. И вот когда мы где-то идем-идем, бывают незаметные такие подтупы. Это подгружается новый файл. И, соответственно, как это все получить? Ну, нужно сидеть. Нужно сидеть, колупать, читать форумы. На это надо время. Короче, нажимаем Alt-M. Alt-M. <клёх> Во. В радиусе 36 зомби. Давайте одного завалим. Бемс, бэмс. Да умри ты. А. Давай вот это убьем. Alt-M. Alt-M. 5 зомби. Ну, работает, да? То есть где-то еще в радиусе 30. А сколько это, я не знаю. Есть, есть, сколько? Но ой, уже 0 зомби. Ну, потому что, скорее всего, вот они где-то здесь заныканы в лесу. О, 5 зомби, да. Ну, это будет работать... Только когда я нажму это окошечко, ну, точнее, покажу, да. Можно было бы сделать, чтобы оно обновлялось, но я не хотел загружать процессор, или, или, как это сказать, не хотел. Короче, как вы видите, не обновляется. Надо закрыть и нажать еще раз Alt M. И получим два зомби. Они куда-то идут. Дэмс. Так, что я еще сделал? Ну, я сейчас это покажу вкратце, где я это все сделал. Uh, я добавил топор админа. Сейчас <coughs> я гляну, по какой кнопке этот топор админа. Uh, вот. Shift, левый Shift добавляет топор админа. Левый Shift F. Так, Shift F. И по, вот он. То есть, как вы видите, немного э, картиночка изменена. То есть, я взял эту картиночку из Вики э, Зомбоида и просто там в э, гимпом добавил красных точек. И получилось как будто бы он такой закровавленный. Вот. вот. Ну, я ему добавил урон большой, но... Фишка в том, что э, рубать он все равно будет другим топором. Скорее всего, это связано, я не знаю, но скорее всего, мне кажется, это связано с тем, что э, в скриптах конкретно прописано где-то, и их нужно подфиксить или перехватить, что рубать надо итемом, э, который называется X, а не админ X. Вот, скорее всего. Короче, как я... Давайте я вкратце просто это все покажу, да? Uh, как я добавил новый uh, новый item? Uh, uh, uh, uh. Добавляется он, ну, понятно, папочку zomboed.mos, это вы уже знаете. Дальше идем медиа и скрипт И вот здесь там мы создаем ну, с разными абсолютно названиями можно, ну, в данном случае у меня Vipons.txt uh, В этом Vipons.txt я скопировал скопипастил, так сказать, обычный X со всеми этими характеристиками и немного их подфиксил. Точно я не помню, что я подфиксил, но это было точно минимальный урон, максимальный был, с 200, ну 200-300 поставил. Урон дверям, по-моему, тоже увеличил 200, а было меньше. Короче, что-то еще. То есть, вот некоторые вот эти вот характеристики можно понаходить в Вики. В Zomboid Вики. Короче, я попробовал найти. Только что эту ссылку не нашел. Но это где-то вот здесь было, на этой позовике. Если я не забуду, я в описании к ролику кину эту ссылку. И по ней можно будет посмотреть... Блин, где оно? Ну, краткое описание, да, что такое Max Range, не, не по всем есть, но, тем не менее, э, немало там есть описано, да, что такое минимальный там Damage, что такое там Swing Time, Time вроде бы и все такое. Если не забуду, в описании будет ссылка. Так вот, я скопировал, да, из, ну, характеристики топора. Где они лежат, я вам уже показывал. Более того, а я еще показывал, что у меня есть в репозитории. Вот original. Original это вот те как раз скрипты игровых итомов. И вот здесь я нашел топор, короче, и добавил. Вот. Дальше, дальше. Что еще надо? Надо еще указать. Ну, это display name. Блин, где-то тут. А, вот картиночка айкон да мега X я назвал а, картиночку как я сказал я взял вот отсюда и добавил просто крови ну красных точек они в уменьшенном виде э, похоже на кровь которая с капой вот взял вот эту картиночку вот, вот так вот взял 32 на 32 сохранил и в этом подфиксил <coughs> ну в гимпе в гимпе в гимпе так где-то зомбоед и что еще? Что еще нужно сделать с картиночкой? То есть в скрипт лежат ваши там, ну, оружие может быть, ну, новые ваши итемы, которые вы создаете. То есть вы лучше откройте э, оригинальные, э, там, по посмотрите характеристики и можете добавлять. Дальше, где лежат картиночки? Картиночки лежат на уровень выше, в директории текстурес, э, то есть текстуры. И и, ну, что ты тупишь так? И, и Название, вот если у меня просто было Мега X, подчеркивание X, PNG То не было, не рисовалось почему-то Я посмотрел по другим модам И увидел, что в некоторых есть вот такое впереди Item с большой буквы Item, подчеркивание А дальше, а дальше вот наш мега x Без точки PNG Так вот, я добавил Item Это I, подчеркивание, и это име. И, и, и все начало рисоваться вот он вот он начал рисоваться есть есть дальше то есть это это э, с этим я думаю проблемы нету и вы разберетесь это я на всякий случай сделал импорт думал вдруг я это сделаю и можно будет моим топором рубать деревья так что будут щепки лететь да там чтобы за один удар там, сносить все деревья но так не получилось так не получилось. Сейчас я попробую. Раз, два, три, четыре. Ух ты. Можно так рубать. Можно. Раз, два, три, четыре. Ёлки-палки. Да ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. А ну-ка, давайте увеличим урон дереву. Поставим урон 200. Поставим урон 200. Перезагрузим Мод сейчас... И, и и и продолжим. Сейчас посмотрим, что будет. Так, так. А, а, включить надо быстро, быстро, быстро режим приведения. А теперь... Эй, эй, иди сюда. Теперь попробуем лупануть по дереву. О! Не, подойди ближе. Бэмс. Не, подожди-ка, что-то я не понял. Давай по дереву ударь. Бэмс есть, нормально. Только я так понимаю, он так рубает, что даже не ост они остаются. О, можно заделаться классным лесорубом. Блин, елки-палки, точно. Есть еще тут э, опция где-то была надо поиграться ну, э, с помощью которой можно указать ну как бы вот это дистанцию замах, ну, не замаха, а саму вот эту дистанцию да? То есть сколько он, на, насколько близко надо подойти к примеру к объекту, чтобы э, сделать урон этому объекту да? там здесь были эти значения. Ладно, короче, блин, классно. Нарубал я. А что не берет все? Вот Что-то все не берет. Вот это, вот, вот это да, кстати. А, вышло обновление игры. И где-то, и где-то нужно установить, я так понимаю, максимальное количество вообще вещей. Потому что режим призрака я включил, но вот бревно я взять не могу. А почему не могу? Потому что типа у меня очень много всяких вещей. Вот. Выкинуть. И, короче, надо надо надо надо надо подфиксить. Если подфикшу, будет хорошо. Если не подфикшу, то имейте в виду. Да, в моем моде, вот сейчас у меня э, рюкзак, в рюкзаке много, не по весу даже, а много просто этих вещей. Соответственно, я больше ни, ничего не могу взять. Вот это что касается нового айтема, да, ну, нового топора. Вот макс хитконт. По-моему, это было написано, сколько максимум целей я, ну, попадут в мой удар, если они будут э, быть, если они будут близко. Давайте вот так вот. Бэмс, бэмс, бэмс, бэмс. Блин, круто. <coughs> Ладно, идем дальше. По поводу Alt M, да? Типа, типа, типа такой радар, карта, да? вот количество зомбей в округе, ну в радиусе 30 что я, ну я переделал немного main как я переделал, я сделал типа класса, то есть я луа еще так не изучал, просто вот ну не знаю, короче, вот так вот я так понимаю описывается сама сущность, типа класс дальше дальше это функции функции этого класса дело в том, что чтобы вызвать функцию своего же класса нужно self self это по типу zis ну то есть как бы тот объект который вызывает да? у него есть какой-то типа указатель адрес ну короче короче короче И чтобы обратиться к примеру вот cpp просто main да у меня этот в этом классе есть такие свойства вот они да так вот чтобы функции класса обратиться к своему свойству надо написать self Плеер, вот плеер как раз вот одно из этих свойств. Ну и дальше у этого плеера вызвать функции. Так вот, вот у меня cpp просто main, две точки и описываю функции. Добавить там админ топора, там еще что-нибудь подавлять кучу всего. Кстати, вот здесь я заметил ошибку, ошибку, вот она. Там подчеркивание, а там нет. Короче, сделал типа класса, да. Дальше. Ну, есть глобальные функции. Вот. Потому что просто передавать функцию объекта класса не получилось. Ну, скорее всего, скорее всего, это, наверное, может быть раннее связывание. А объект у нас потом получается. А тогда статические какие-то функции, короче, не вникал, нет времени. Смотрите, у меня есть g-main. main я создаю новый объект, вот есть new. Это, я так понимаю, по типу конструктора. Вот он, да? Вот функция. Вот наш класс. у него такая функция new есть. Так вот, чтобы создать объект, надо сделать вот так вот. Мы создаем какой-то local. О, что-то там делаем. Set meta table. Не знаю, что это такое, поэтому... Но оно так работает. Таким образом, мы создаем объект вот этого типа. Дальше. Объект мы создали. Вот он, вот он. Объект мы создали. Теперь мы можем вызывать функции этого объекта. Соответственно, я вызываю функцию main и функцию init -in global. Функции main я просто пишу в консоль, ну, в лог файл, что мод был загружен. Как это смотреть? Блин, где смотреть вот эти вот принты, так сказать, ну, информацию служебную или отладочную? Смотрите в предыдущем видео, если вы не смотрели. Дальше. Инициализирую глобальные перемены. Есть статические функции, вот глобальные, да, это в прошлом видео рассматриваю. GetPlayer, то есть получить текущего плея. Я получаю его, инициализирую перемену и получаю инвентарь. То есть вторая переменная, у меня есть инвентарь. Ну и, и устанавливаю максимальный вес какой-то. Ну вот вы заметили, что здесь у меня 4000. То есть это я устанавливаю, потому что после обновления, то есть до обновления, когда я включал режим приведения, у меня как бы все по нулям было. да, Я мог брать что угодно, сколько угодно. После обновления фишка в том, что только режим невидимости включается, и все, а вес ну, никак не меняется. Соответственно, я здесь добавил просто значение 200 от фонаря. да, И у меня ну, получилось 4000. Но это значение 4000 зависит, от от от от от навыков я их качну ну так уж получилось извините на максимум соответственно когда они были прокачаны не на максимум у меня здесь было порядка двух тысяч или или что-то или 2 200 что-то такое не помню так надо сожрать что-нибудь сейчас я быстренько перекушу от шоколадкой стоит голодный ну как бы тоже некрасивая Рассказываю, а паренек стоит и голодает. Тем более, тем более возле трупов. Там мухи, там э, инфекция и все такое. Давайте отойдем. <coughs> вот. Так вот, это я переделал э, main. Немного переделал. Ну и соответственно добавил, добавил, что я добавил? Left shift, right shift. Это мы уже знаем. Ну, обработку левого альта. Это я тестовую функцию вызывал, она так и есть. Но... Вот показывается наша карта. Ну, якобы карта, окошечко. Так вот, на что касается, да, на что касается, вот, когда игра стартует. У меня вызывается функция Create. Что это такое? Кстати, вызывать функции объектов надо вот через две точечки, вот такие. Можно через одну точечку, но тогда будут проблемы. Потому что они вызываются как статические, и там, короче, и, короче могут быть проблемы. Так, ZomboPC Windows Эта функция создает якобы ZomboPC Windows. Ну, в будущем в перспективе кто-то из вас, конечно же, допилит и сделает красивый радар зомби. У меня есть второй файл. То есть эти все файлы мы уже знаем. Лежат Media, Lua, Client. И вот main и ZomboPC.ua. Смотрим require это требует какой-то это э, ну я так понимаю стандартный набор а, а, точнее такой некая библиотека по работе с окнами то есть есть возможность создавать окошечки в, в, в, в, в, в, в нашей игре. Вот, вот здесь, вот, по типу такого. То есть можно посоздавать вот таких окошечков, там всяких вот таких вот иконочек. Как и где это создавать, это надо долго разбираться, если честно. То есть я по аналогии с каким-то другим модом уже не помню. Потому что это все добро, как бы вроде немного написано, но это длилось, ну, ну не знаю, две недели, наверное. Времени просто нету, я вот так вот отвлекся, полчаса посидел, дальше опять занимаюсь там нужными делами. Так вот, это я подсмотрел где-то. Здесь по аналогии тоже вот такой вот классик есть. Дальше, насколько это я понимаю, я указываю, что зомба PC на самом деле является как бы, ну, типа наследником, либо там, правоприемником, не знаю, вот этого вот класса, да, чтобы это было окошечко. Окошечко а создается той же функцией new. В которой я указываю координаты и ширину и высоту кошечка. Титли тут есть. Что такое пин, не знаю. Ресайсы был, я так понимаю, можно его увеличивать, уменьшать. Background color. О, кстати, кстати, color, background. Так, давайте Alt Alt-M типа прозрачность, ну вот она прозрачность там где буковки есть, я думаю вы видите да, Он есть, а не, и там где чувачок тоже есть прозрачность так, ресайзи был, нельзя двигать, ну это вы можете поиграться а, с этим надо короче разбираться на основе других модов либо курить эти исходные коды потому что можно залезть в саму зомбой, где ну туда куда она установлена и, и понаходить все луа скрипты и сидеть и колупать это все Короче, вот таким вот образом создается объект. И сразу же там устанавливаются настроечки для окошечка. Дальше. Creative Children. Что такое Creative Children? Ой-ой-ой, сколько тут всего. Так, давайте сначала Zombo PC Window Create. Что я здесь делаю? Создаю объект типа Zombo PC. Дальше. Дальше. Вызываю функцию ADD to UI Manager. Это функция, я так понимаю, класса вот вот те вот, Потому что я ее не писал. Но так сделано в других модах. Соответственно, я так понимаю, это добавляет в какой-то менеджер ок оконный для того, чтобы он менеджерил все окошечки. Вот. Дальше говорю, set visible, что, что тебя сейчас не видно, что-то что делают true. И был, говорю, что тебя менять нельзя. Есть. Скорее всего, вот эти, вот эти, вот эти функции, это тестовые. Они здесь не участвуют, но пусть будут. Так, смотрим. Создал объект, да? Create, create, create. Где оно, блин? Где оно было? Вот это, скорее всего, тоже. Не, ну не тоже, она же где-то используется. Блин. Как вы видите, я уже сам ничего не помню. Create Children. Что-то она нигде не используется. А где-то же... А где-то должна была использоваться. А, или, возможно... Блин, а тут тоже походу нет, да? Нет, тут нету. А, но я подозреваю, что если ее удалить, то, то ничего хорошего не будет. Ну, нашего кошечка не будет. Скорее всего, это э, переопределенная функция. Скорее всего, в этом классе э, есть. Это create children, и я ее переопределяю. Скорее всего. И здесь. Типа создаются close button кнопка да закрытия кошечка и э, rich text panel вот rich text panel на которую body, вот она body, да на которую я добавляю текст короче это пусть будет я не знаю может вы сами пока выпаивете вот, дальше, короче, смотрите, создается у меня объект, да, вот это я сказал, добавляется в UI менеджер, устанавливается, что его не видно и все такое. Дальше, дальше, дальше, show map, show map у меня вызывается по какой-то кнопочке, по кнопочке, мы уже говорили, left, alt, зажимаем и нажимаем кнопочку M, и, и, и, и, и, вот оно, да. То есть я смотрю, карта показана или нет. Это внутренняя переменная. Если показана, я ее прячу. А если же не показана, я ее показываю. Вот. Так вот, что я тут делаю, да? Я, я, я м -м -м, что это за... А, я проверяю, создан ли объект. Для чего я это делаю, не знаю. Ну, короче, работает, работает. А дальше я, я создаю временную переменную. И в данном случае она строка, строкового типа в котором пишу count of zombie, то есть это вы уже видели, вот давайте давайте сюда, alt-m, alt-m, что-то два раза надо нажимать, <как> вот, count of zombie yes, вот оно, дальше вызываю функцию, сейчас мы к ней подойдем, и я сканирую количество зомби в радиусе 30, Дальше вот эти две точечки, ну видимо так оно добавляется, ну, с, к строке добавляются новые данные. Дальше вот это line. Что такое line? Это я здесь оставил только для того, чтобы вы поняли, что это перенос на новую строку. Вот перенос на новую строку и я просто пишу end. Как мы видим, count of zombies 0 и end на новой строке. Э, что это такое, что это такое, не знаю. Но вот я показываю нашу карту а хайдом прячу дальше количество зомби, количество зомби кстати вот радар тест вот здесь в радар тесте я это тестировал по alt r и здесь было очень много разных принтов на самом деле было это методом тыка ну методом тыка что было к примеру пока я вот до вот этого кода добрался прошло немало времени мне было непонятно, как работать с массивами. Вот, к примеру, getLuaObjectList возвращает какую-то таблицу. Как с ней работать? Как с ней работать, я искал следующим образом. Вот я в документации находил какую-то функцию. И, и, и, и, что, примеров особо нету. Что я делал? И советую вам, да, вы в документации нашли какую-то функцию. Нашли функцию. Но она не описана, она есть. Вы можете примерно прикидывать, что она делает. Вам нужно идти туда, куда установлен ваш зомбоид. Э -э куда? Вот здесь. Вот он, зомбоид. Я шел сюда, нажимал F9, ну, в данном случае Midnight Commander, искал файлик, ну, звездочка, точка, лу, а. и, и, и, и, блин, как тут, контроль, shift, вот так. Вот. И искал содержимое во всех Lua файлов. Вот такого, вот такого. Вот нашел один файлик. Вот я по нему и ориентировался. F3. И смотрел. Вот кто-то вызывает тоже у World, да, берет цел. Я так понимаю, мир состоит из множества целов. И э, вот это возвращается тот, в котором мы находимся в данный момент. То есть это не означает, что это один квадратик. Это может быть там 10 на 10 или 32 на 32. Надо смотреть э, описание мира. Короче, вот здесь я нашел, что получается getLuaObjects. И вот смотрю, вот этот цикл, который пробегается по всем элементам. Дальше я пошел в документацию. Где брать документацию в предыдущем видео я уже показывал. Так вот, смотрите, вот есть функции. Ты типа, ну, игрок или какой-то мертвый, ты не мертвый. Ну, то есть, мы, я так понимаю, мы получаем луа-объекты в этой ячейке, все луа-объекты. То есть, это можно поиграться, я особо не игрался, но это, скорее всего, там могут быть, наверное, деревья, там собаки какие-то, зомби, еще что-нибудь, короче. Так вот вот-вот-вот. Короче, я вот это скопировал, да, с немногими изменениями. Ну, к примеру, square две точки дистанции до, да, до этого объекта. Чё за square? Запустил, вот я, скажем так, вот так вот скопировал, и какие-то ошибки. Чё за ошибки? Смотрю, square. Чё за square? У меня здесь нету. Начал искать в документации уже, там индекс есть, по функции dist2. Кому она принадлежит? Оказывается, она принадлежит вот такому объекту ISO Grid Square. А эту ISO Grid Square, то есть вот здесь я получаю координаты игрока. Дальше получаю какую-то ячейку. Дальше я получаю ячейку какой-то таблички. То есть в данный момент я указываю, где я нахожусь, и я получаю ячейку той таблички. Вот, непосредственно там, где я стою. И как раз у объекта, который получается возвращается этой функции есть вот такая функция disto то есть она считает расстояние от того места где я стою да а я указываю до как некого объекта так вот get cell а отчет это такое какое-то несоответствие get world get cell надо, наверное, на get world тоже сюда. Ну, короче, так работает, пусть работает. Скорее всего, это одно и то же. Что вот эта функция статичная, которая вернет мне, что вот эта функция. Скорее всего, одно и то же. Так вот, дальше я получаю, как бы, эту ячейку. И получаю tabs. все луа-объекты. Инициализирую переменную. ZombieCount равно нулю. И дальше пробегаюсь по всей этой таблице. И... С, Считаю расстояние да, от текущей моей позиции до э, этого объекта, луа объекта. Так вот, если это расстояние меньше радиуса, а радиус я указывал 30, то я смотрю, ты зомби. Если ты зомби, то я увеличиваю счетчик. Соответственно, соответственно... Если вы в документации посмотрите, что возвращает LuaObjectList, а он возвращает табличку объектов типа, по-моему, ISO-зомби или ISO... ISO какой-то, короче, блин, что-то он там возвращает. Ай, ладно, давайте я быстро покажу и уже будем заканчивать по тому, что, скорее всего, уже, уже время. Так вот, вот так вот я узнал, узнал обо всем этом. Сколько зомби, блин, где вот, вот, вот здесь я считаю количество этих зомби. Вот так вот. Узнавал я это, я думаю, я вам донес как. То есть, долго и мучительно. К примеру, индекс мы берем. Вот, из зомби поищем. i, контроль фе. Из зомби, это iso-object. Вот. То есть вот это, вот это getLuaObjectList, давайте его найдем. Где тут индекс, get, ctrl-f, Control, control v getLuaObjectList. Он возвращает табличку, табличку этих ISO-объектов. Да, так давайте get world get world или давайте get player сейчас и player перейдем к тому классу где были индекс get get player вот а вот глобальный класс объектов да и мы здесь можем получить get cell либо get world вот мы получаем объект типа iso world что это за объект вот у него куча какие-то функций куча каких-то функций что это но zombie зомби я так понимаю это мы можем узнать есть зомби или нету или фиг его знает короче Ой, короче короче О! world до нашего давайте поищем функцию get cell. Вот get cell она возвращает фун... э, возвращает объект типа iso cell. Iso сел у iso cell есть такая функция get. Вот lua object lists. вот. Ну короче это такой процесс долгий на самом деле. Ну как если в этом крутится в этом всем то уже ты быстренько будешь находить а я искал пробовал этими принтами очень ну, это долго короче чтобы это было недолго это надо сесть и с утра до вечера посидеть над этим пару деньков а может быть и недельку и тогда будет проще А когда ты сидишь там в день по часу по полчаса бывает над этим то ты пока вспомнишь что ты делал где- ты искал то проходит время вот, то есть это было методом тыка, можно сказать. То есть я вызывал какие-то get, брал, которые мне казалось, get host list, получал его, делал print ему, то есть есть объект или нет. Если nil, то значит не то, ну, если что-то выводилось, то значит то, потом смотрел, смотрел, к примеру, какие объекты, смотрел, какие у них их функции, есть функции и так далее и тому подобное. Короче, вот на данный момент, то есть это в репозитории есть и, и, и, и есть, есть возможность добавить админский топор. И, ну, учтите, да, что сейчас вещей брать не получится, потому что, ну, какой-то после обновления есть ограничение в количестве, не в весь, а в количестве всех этих итогов. Uh, то есть есть админский топор и есть такая карта, да? То есть вы можете ее уже развивать, потому что там есть всякие, видеофункции, которые могут нарисовать круг, могут еще что-то сделать. Но в принципе можно уже развиваться, можно создавать какую-то картиночку, может быть, может быть, можно создать итем uh, uh, и uh, на ивентах. Вот у нас же есть ивенты, где они? Вот, вот здесь. Ну, к примеру, там, это, это, ну, были ивенты, когда не игрок обновляется, а каждые, там, 10 минут или каждую минуту, ну, к примеру, каждые 10 минут, вызывать, создать объект, итема, ну, это как идея, да, я говорю вам, создать какой-то айтем, он там будет как-то называться, короче, и для этого айтема создать классик и в нем функцию сделать. И эта функция, к примеру, будет по определенному ивенту. Вызываться каждые 10 минут. Это де... функ... э... Э... Каждые 10 минут короче, будет производиться проверка в радиусе, определенном радиусе э... зомби. Да? И этот итем, к примеру, можно оставить дома. Так вот, когда там, в радиусе 50 каждые 10 минут будет появляться зомби, ну, к примеру, там проигрывать какой-то звук. Или заставлять, чтобы плеер у плеера, да, там есть возможность что-то говорить. Там, к примеру, ну, ну вы видели, когда я там говорил, что хост мод disabled или enabled. Так вот, плеер где-то шарится. Каждые 10 минут вызываются функции для того объекта. А этот объект может у вас на базе стоять. Соответственно, раз в 10 минут, если появляются зомби в окрестностях вашей базы, игрок говорит, я чувствую, что зомби приближаются к моей базе. Ну, что-то типа такого. Вот. Одна из... Идей много на самом деле. Можно создать радио. Здесь можно создать айтем радио. Для этого радио подобавлять звуков. А звуков именно, знаете, вот как в Fallout радио пустоши. Очень такое атмосферное радио. Либо сталкера там, либо еще что-нибудь. Ну, короче. Это как идея, как идея. Ну, а на сегодня все. Всем, ну, сейчас. Вот это все в репозитории у меня есть. В репе. в репе оно лежит, и оно лежит уже там lesson 2. Ну, как бы это, я бы не сказал, что прям урок, но тем не менее. Вот-вот здесь. Ну, теперь точно все. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.